Всем приветик, смысл карточек. День прошлого. Вы сейчас думаете о прошлом, возможно, даже живете в прошлом. Начните смотреть, оглядываться вокруг себя, начните именно жить сейчас и здесь. Также возьмите листочек и напишите план на свое будущее. План, например, на неделю, на месяц, на год, на несколько лет, чтобы вы именно увидели, что прошлое, настоящее и будущее рядом с вами, только вы сами выбираете, о чем сейчас думаете? что делать, какие мысли вы хотите именно мыслить, понимать, о чем, что самое важное для вас, важно прошлое, сейчас или настоящее, Сейчас, настоящее или будущее. Что для вас важно в данный момент, прошлое, настоящее, будущее. Вы можете, например, в неделю, несколько часов или даже определенные дни написать. Вот в этот день я буду думать о прошлом, анализировать, понимать, что было в прошлом. В этот день, например, на следующий да, день, только именно о настоящем, что происходит сейчас, как я себя сейчас веду, что я говорю, понимают ли меня сейчас люди, какое отношение я показываю окружающим, не только к самим себе вы показываете отношения, но и отношения к другим людям. А на другой день вы можете, например, или через два дня можете уже целый день думать о будущем. Какое должно быть ваше будущее? О чем вы мечтаете? Что должно быть в будущем? Как, ва как ваша жизнь изменится? Именно от, прошлой, от прошлого и настоящего изменится в хорошую сторону в будущем будет ваша жизнь. Какая? Какой вы хотите, чтобы ваша жизнь была в будущем? И вот когда вы все эти дни переживете с такими мыслями, вы поймете, что прошлое важно для того, чтобы был не просто опыт и не воспоминания, а именно понимать, что было в прошлом. Настоящее нужно жить именно сейчас. Будущее нужно, чтобы понимать, какими вы хотите стать, какими вы видите свою жизнь, чтобы улучшить свою жизнь. Вы должны это понимать. Всем пока.